Я обещала сегодня дать эфир для тех, кто боится выходить в эфиры, кто боится выходить говорящим лицом в сторисы. Итак, друзья, я Надежда Новосельская, психолог Я уже работаю около 10 лет только в онлайн. До этого я тоже работала и выступала, и точно хорошо понимаю, как мне было страшно. И это нормально. Говорят, что выступление – это первое сравнивается там типа не со страхом смерти я не знаю насколько это сравнивается ученые замерили что действительно там по уровню, уровню стресса со страхом смерти однако я скажу проще смотрите я вам, дам вам простые лайфхаки примеры которые вам помогут этот страх преодолеть во первых мы боимся знаете чего мы боимся с вами, что о нас скажут другие, правда? Кто с этим согласен, согласен поставьте единичку в чат. Мы на самом деле не боимся того, что э, плохой у меня продукт или у меня лицо такое, не такое, да? Мы такие, какие есть, и нас любят или не любят. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Поэтому страх выхода в эфир для всех, кто работает, психологи консультанты, люди, которые хотят создать свои программы в эфире, люди, которые, там, не знаю, там, художники, которые хотят создать свои курсы, да даже из не курсы. В общем, все то, что вы даете сегодня в онлайн людям и получать хотите за это деньги, ваша задача просто устроить себе такую тему, вам должно быть наплевать. Вот смотрите, я сейчас вышла в майке, Майки со своим логотипом, жизнь в своих руках, Надежда Новосельская, да? Почему? Потому что вот сейчас я сидела, и я вышла в эфир. Но это не значит, что я всегда выхожу в майке, или там не делаю макияж, не одеваю колечки, от того, какое у меня настроение и от контекста. Поэтому, когда вы делаете студийные записи, когда вам нужно создать курс, когда вам нужно создать программу, ну, понятное дело, что нужно стремиться к качеству записи и так далее. Но я сейчас хочу сказать о другом. Ваша задача, у кого есть страх, просто для себя понять следующее. Мы пофиг, никому не нужны, и это да вам так кажется, что вас там будут осуждать. Я провожу тренинги разного рода и со страха выступлений, по риторике, и с женщинами, которые не уверены в себе. Знаете, что мы делаем на практических наших занятиях? И в онлайн, и в оффлайн. Мы выходим на улицу, мы одеваем на голову кастрюльки, дуршлаки, мы начинаем приставать к людям. Ну, как приставать? Что-то незнакомым людям отдавать, дарить там, что-то спрашивать. Если это женщина по отношению к мужчине, мы э, подходим и начинаем говорить там разные фразы. Ну, сейчас я не буду об этом. У женщин проходят те, кто решается на это, дают определенное состояние, понятное дело, после этого открывается море возможности, потому что на самом деле мир и Вселенная дружественный, И нам э, спасибо большое за футболку, да. Поэтому у нас с вами должно быть понятие, что мы делали такой за, э, замер, значит, одела девушка кастрюльку. Я говорю, выбирай кастрюльку, которая у, нас, в у меня в была. Показала Я открыла значит, шкаф и говорю, выбирай кастрюльку, которая тебе нравится. Она говорит, зачем? Я говорю, потому что пойдем сегодня, оденешь кастрюльку и, будем, и будешь ходить. А я буду тебя на камеру снимать. Эй, <гиб> <гиб> да вы что? Выбрала она кастрюльку, кастрюльку зеленую. Вот такая кастрюлька у меня есть, одна зеленая. Она выбрала почему-то зеленую. Значит, только один человек обратил внимание, что она в кастрюльке. Вы представляете? Люди идут и заняты своим делом. Люди заняты своими проблемами. И поэтому мало кто обратит внимание, в чем вы. Теперь следующий момент. Когда вы действительно выходите в эфир, в практике это понятно надо делать, чтобы убрать этот страх, но когда вы выходите в эфир на сцену первый раз, даю вам, дарю вам лайфхак. Обещала, дарю. Я это использовала в своем опыте. После живого тренинга риторика и публичные выступления, которые я проводила несколько лет назад в, в живом формате здесь, в Киеве. Мы за два с половиной дня, там была группа 8 человек, по-моему, 8 человек, если я не ошибаюсь, ну, что-то около 10. Мы каждый проработали определенные выступления и потом записывали и жесты, и голос, и там и все на свете. И группа давала. После наработки теоретической давали, значит, делали практику. Записывали на видео, потом проверяли, делали анализ. Так вот, группа давала обратную связь, и многие себя увидели, поняли. Но что самое интересное, после того, как люди сделали эти выступления, вот эти были подмышки мокрые, там язык дрожал, обратная связь от зала, это, конечно, надо пройти. Поэтому... Обязательно это нужно делать. Даже если вы не, проходите, не проходили какие-то курсы, не делали практику, это делайте. И вот после этого тренинга была девушка молодая, которая сказала, у меня, мне, меня пригласили выступить, на участвовать в Мисс Академии. А она больше всего боялась, хотя мы тоже прорабатывали. Я поработала с ней два часа. Что мы с ней сделали? Мы пошли на то, что обычно мы боимся. Здравствуйте, здравствуйте, кто э, присоединяется? Смотрите, я говорю, смотри, Уля, ты красивый, там понятно, оденешься, тебе сделают макияж, там, ну, то есть мисс, там, да, академия. И вот это самое страшное, когда ты выходишь на сцену. Теперь смотрите, мир дружественный и вселенная дружественная. Это мы придумываем себе проблемы. Так вот, смотрите, что нужно, что мы с ней научились делать. Говорю, ты выходишь на сцену и говоришь. Уважаемые друзья, там очередь твоя пришла после выхода, на с... ну, после других участниц, да? И вот что она говорит, как ее научила? Уважаемые друзья, сегодня я впервые выступаю перед большой аудиторией. Мне страшно, я боюсь, я волнуюсь. Буду вам очень признательна за вашу поддержку. И знаете, даже те, кто сидели просто с телефонами, отвлекались, там на ковырялись, ну, к примеру, да, они оторвались, услышали, что их попросили. Как вы думаете, что они делали? Когда эта девушка делала свои выступления, там, были, там был танец, там была там был какая-то песня была, там много чего было в этом конкурсе. И надо же это сделала. Как вы думаете, что э, делали люди после того, когда она сказала о том, что я выступаю первый день и очень волнуюсь? Первый раз. И очень волнуюсь. Помогите мне, пожалуйста. Поддержите меня. Как вы думаете, как реагировала аудитория после того, когда она обратилась к людям за помощью? За поддержкой? Напишите, пожалуйста, в чате. Как вы думаете, как реагировала аудитория? Да. Совершенно верно. Они ее поддерживали, аплодировали. И она заняла второе место. Конечно, притрымали, да. И после этого, конечно же, появляется у нее уверенность. И это, конечно же, нужно закреплять. И, конечно же, нужно идти на страх. Теперь про тех, кто делают гадости, кто критикует, кто... Ну, есть же люди злобные разные. Ты не так оделась, ты не так там, выступаешь, у тебя голос не тут, у тебя голос песклявый, у тебя жесты какие-то. Ну, разные есть люди, которые тебя критикуют. Знаете, как, хотите знать, как на них реагировать? Кто хочет знать, поставьте плюсик. Вот смотрите, люди, которые критикуют других людей. Они очень не любят себя. Они ненавидят себя. У них есть комплексные полноценности. У них есть злость на себя. Поэтому и они выливают на тех, кто решился выйти в эфир. Понимаете? Вот те, кто прошли эти страхи, они не будут критиковать других людей. Да, они, может быть, скажут там вот и я такой когда-то была. Или там, ну, голос там какой-то писклявый. Ну и что? Человек дает какой-то интересный контент. Голос, кстати, тоже можно поправить. Жесты можно отработать. Речь можно отработать. Структуру, структуру. Это все делается. Это все делается. Я обучаю это в программах, когда люди приходят. Сейчас программа у нас коучинг для коучи И в том числе мы будем учиться структура речи. Как приветствовать, как выступать, как реагировать на вот этих хейтеров, хайтеров и так далее. Поэтому, когда люди вас критикуют или осуждают, или что-то еще в ваш адрес выливают, это люди с никчемным я. Их надо пожалеть. Что нужно делать? Во-первых, если есть ядовитые люди, нужно просто говорить следующее. И такие тоже есть. Знаете, как в фильме, и тебя вылечат. И тебя вылечит. Помните, Иван Иванович мешает менять профессию. То есть, конечно, вы так не будете говорить, это ну, неуважительно, вы же тактичный человек, воспитанный, культурный. Поэтому что вам нужно делать? Вообще никак не реагировать. Раз. Просто проигнорить. Люди, когда таким образом пытается вас зацепить, они что? Вызывают интерес к себе. Они унижены они не получили счастья, они не получили признания, любви родителей, социума. Поэтому такие люди, когда пишут что-то, щипают что-то, цепляют кого-то, критикуют кого-то, первое, они привлекают внимание, чтобы хоть таким образом привлечь себе внимание, потому что по-другому они не могут. Ну, вы это должны понимать. Псих психологию людей надо знать. Дальше. Это одна реакция, когда один такой негативный человек пишет «еще, еще, еще», то в этих случаях, конечно же, лучше блокировать. Дальше. Как я еще делаю? Когда такие люди пишут, я когда начинала, еще было мало опыта, не было столько внутренней силы, уверенности, как психодиагност, я говорила так. Вот если вы пишете «это», «это» обозначает «это». Так что чем более, вы напишете негативных или там каких-то других комментариев, тем больше я смогу дать вам э, ответ и сделать вам диагностику. Понимаете? Потому что по семантическому ядру, по написанному то, что люди пишут, их нужно диагностировать. И не обязательно вам нужно иметь э, специалист психотерапевта, психодиагноста. Это надо просто понимать, что когда люди э, пытаются унизить, манипулировать, зацепить, Прокритиковать это люди далеко незрелые. И вы, если вы ходите в эфиры, если хотите достигать в этой жизни многого, хотите продавать свои услуги, хотите большему количеству людей помогать, вам важно качать эту силу. А еще важно, признаваться в своих слабостях. Вот выходите, тут есть, были в посте люди, которые писали, у меня, я тоже боюсь выходить в эфир стоясь даже, боюсь, выходить. Говорящая голова, да? Я посмотрела, там есть психологи, причем такие уже маститые психологи, специалисты. Они могут консультировать, они могут сдавать один на один, но выходить они боятся. Так вот вам еще один, одну пользу, один лайфхак. Когда вы выходите в эфиры, или вообще, когда вы заявляете и рассказываете о своих слабостях, о своих недостатках, вы, наоборот, показываете, что вы такой же, как и другие. Понимаете? Когда вы показываете о своих э, косяках, о своих слабостях, вы, наоборот, говорите людям, как, знаете, как я, одной с вами крови. Да, как в этом фильме есть, э, там, как он называется, мультик этот. Господи, напомните мне про этот мультик который в лесу. Маугли, Маугли. Я с вами одной, с вами крови, да? То есть вы такой же Маугли, как и все. И когда вы рассказываете людям, говорите, дети своими слабостями, вас, вы гордыню свою вытравливаете, вы показываете, что вы такой же человек. Что вот сейчас я вышла в футболочке, да? Вот такой, которая дома тут была, и я вышла в эфир. Да? И завтра я выйду в красивом платье, такая вся из себя. Мне захочется выйти, потому что я женщина. И я одену эти, там, какие-то там на запястье какие-то там красивые браслетики, сюда какие-то серёжечки, какое-то колечко. И, и это тоже нормально. Конечно, я против того, чтобы показывать себя в белье. Ну, в общем, я считаю, что это некорректно, и это неинтеллигентно, и это если это женщина. И это, ну, портит нас как женщин, как леди. Потому что женщина дает красоту, женщина дает мир, жизнь, и она же эту жизнь поддерживает своей красотой, своей женственностью, нежностью. Поэтому, когда сейчас в Инстаграме выкладывают белье, выкладывают чуть ли не гениталии, чтобы хайпануть и привлечь внимание, ну, ну такую аудиторию вы привлекаете, и значит и вы такой же человек, и на то вас и придут. Я не осуждаю, я просто констатирую. Так вот, когда вы хотите зарабатывать достойные деньги, вы должны обретать личную силу, у вас должна быть уверенность, и вы должны, по сути, ничего никому не должны, но это просто такое сбитое выражение, вам должно быть наплевать. А что у вас подумают другие? Потому что есть референтная группа людей, на мнение которых вы опираете. Это ваши близкие, родные, которые помогают вам расти, это ваша команда, с которой вы взаимодействуете, это ваши партнеры. Это ваши клиенты, которые дают вам, вы даете, помогаете им дойти до результата, и они вам пишут вашу обратную связь, ваши отзывы. Понимаете? И реагировать на всех шавок, которые тялкают, простите, ну, это жизнь. Это значит, что вы транслируете свою малоценность. Это значит, что вы показываете, что вы боитесь. Поэтому часто такие специалисты продают свои услуги за копейки. Боятся вообще озвучить цену, что там уж высокую цену. Больше помогают бесплатно, помогают э, всем тем, которым не надо помогать. Вы не можете вытащить бегемота из болота, если он там хочет быть. Понимаете? И маленькая стоимость ваших услуг – это показатель, опять же, вашей малоценности. Поэтому выходите на эфиры, говорите людям, слушайте, ребят, я выхожу первый раз. Честно, я выхожу первый раз. Поддержите меня, не судите, не судите меня строго, и вы увидите, какая будет реакция. У меня был опыт, когда я только начинала вести вебинары, я помню, на какой-то конференции выступала, и фотография была, вот такая была фотография, плохо отформатирована, она какая-то была перекошенная. А видео у меня не загружалось почему-то. Технически мы ну, не подготовили, организаторы не перепроверили, или такой был у меня интернет, ну, в общем, это уже вопрос анализа. И была очень большая аудитория, где-то около 500 человек в вебинаров. Конечно же, мне было обидно, что я не могла выйти с фотографией, и я не могла выйти с видео. И у меня прям там всю, прям, прям, прям, ну, представляете, вот выйти на вебинар, где собрали там около 500 человек, и я не могла выйти нормально э, общаться. Ужас. Что я сделала? Я совладала со своим страхом, со своим этим волнением и говорю так, друзья, дорогие, э, не садите меня строго, потому что, наверное, от волнения. И это волнение передалось на компьютер, на интернет. Видео не загружается, а фотография кривая. Поэтому, пожалуйста, примите такую меня, как есть. Я зато вам дам больше пользы полезности. И просто будьте на аудиальном восприятии. Вы знаете, я на этом вебинаре, э, было очень много продаж, это была тема самогипноза как управлять собой, управлять другими через гипноз. Ну, в общем, это такая тема, интересная очень. И это дало мне тоже такой опыт, что ну, бывает всякое. Поэтому, когда у вас возникают какие-то технические трудности, во-первых... Во-первых, нужно готовиться. Это понятно. Во-вторых, все может быть не от вас зависящее. И когда что-то от вас не вас зависит, вы должны просто принять. Вот просто принять. Мы можем влиять на то, что мы можем изменить, а есть то, что вы ну, не можете изменить. Да? То есть вы берете ответственность за то, что вы можете изменить, а то, что вы не можете изменить, вы просто принимаете. Вы не можете поменять направление ветра. Да? Падут на него не можете. Вы не можете остановить солнце, которое вам светит в окно. Вы в лучшем случае должны сделать занавесочку. Да? А вот да делая то, что от вас зависящее. Вот и все. Поэтому живые люди, которые признаются в своих слабостях, выходят и говорят, им больше верят, потому что большинство людей боятся. Боятся, что их осудят, боятся, что их раскритикуют, боятся, что их там в спину наплюют и так далее. Есть ядовитые люди, которые действительно вызывают у нас негатив. Я сталкивалась очень много раз, особенно на первых порах, с такими людьми. В последнее время почему-то у меня мало таких негативчиков. Если есть, я их очень быстро э, с помощью коммуникаций разбиваю их пух и прах. Или же потом в конце говорю, и вас вылечат, все будет доброе. Ну то есть я не так говорю, что и вас вылечат, понятное дело. То есть в том плане, что все будет хорошо. И я понимаю, что с этим человеком нет смысла переписываться, я прекрасно понимаю, что с этим человеком нет смысла вступать в какие-то диалоги. Если приходят люди на страницу с какими-то дикими какими-то комментариями, что я делаю? Да блокирую просто. Потому что есть какие-то несусветные, какие-то психически неравновешенные люди. Так что мне теперь? На них тратить силы? Нет. Я работаю с теми, кто принимает меня, кому я созвучна, и я помогаю тем, кто готов помочь себе. Насколько вам было полезно этот короткий эфир про страх выступлений? Напишите, пожалуйста, тенечки до 10. а для тех, кто хочет продавать свои услуги, не только продавать свои услуги, выступая на эфирах, на вебинарах, а для тех, кто хочет действительно и создать свою программу, и упаковать свой продукт, и обрабатывать намного больше денег через интернет. И там миллиарды людей, которые вас ждут. И на каждый продукт есть свой покупатель. Понимаете? Поэтому тот, кто боится... Ребята, время такое короткое сейчас. Такое непредсказуемое. Не оттягивайте жизнь на завтра. Потому что результат, ваш новый результат, стоит денег, усилий и времени. Вы слышали, да? Если у вас есть какие-то ресурсы, если у вас полно времени, значит, платите временем. Платите другим людям за их время. Да? Денег нет, значит, нервы, здоровье, силы, согласны? На многие тренинги, на, ну и так далее, все равно вы тратите. Любой результат стоит денег, любой результат стоит времени, любой результат стоит усилий. И выступление, страх выступлений – это тоже усилие, которое нужно обязательно пройти, проработать. И ответственно отнестись к своим результатам, которые вы хотите достичь. Вы можете пройти бесплатную консультацию. Напишите в директ или напишите здесь в чате. Бесплатную консультацию, на которой я помогу вам разобрать по полочкам все, что вас волнует, что вам нужно сделать. Я предложу вам пройти со мной в программу. Если захотите, мне вопрос. Я никому не навязываю. Но дам пользу, покажу вам, что есть такое у вас, что вы можете усилить что нужно докрутить, добрать, то есть такая консультация стоит не меньше 300 долларов, я вам дам ее бесплатно. Потому что моя задача, которая для себя определила, помочь тем людям, которые готовы помогать другим людям, при этом им надо стать что? Сильнее проточать свой внутренний стержень. А внутренний стержень – это гибкость, мудрость. Всех вам благ, будьте здоровы, если была полезна эта встреча. Оставьте, пожалуйста, насколько вам была полезно, это наша встреча. А я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Кто будет слушать записи, прекрасного времени суток. Дизана Васельская, психолог, психотерапевт, коуч. Пока-пока.